Приветствую всех! Сегодня мы с вами приготовим сладкий заварной крем. Его можно использовать в тортиках и пирожных. Для приготовления нам потребуется одно куриное яйцо, 25 грамм или две с половиной чайной ложки кукурузного крахмала, 75 грамм или 3 столовых ложки сахарного песка, 1 грамм или четвертая чайной ложки ванилина, один полный стакан или 250 миллилитров молока и 40 грамм сливочного масла. Начнем готовить. Для этого смешаем сахар, ванилин и куриное яйцо. Введем кукурузный крахмал и смешаем ингредиенты до однородности. Рассказываю, что будет, если кукурузный крахмал по какой-то причине не удалось найти в магазине, и вы замените его картофелем. Кукурузный крахмал придает крему ярко-желтый цвет, плотную густую текстуру, а картофельный крахмал э, придаст крему больше текучести, прозрачности, и может дать некоторую синюшность в оттенках. Крахмал также можно заменить пшеничной мукой. Добавляем один стакан молока и смешиваем ингредиенты до полной однородности. Далее, заготовку крема ставим на средний огонь и постоянно перемешиваем. Это необходимо для того, чтобы наш крем не подгорел. Внимательно следим за поведением крема. Достаточно быстро, непосредственно перед нашим взглядом, крем начинает загустевать. После того, как крем уже загустел, продолжаем мешать и дожидаемся первых воздушных пузырей на поверхности крема. После этого... Пастеризуем наш крем еще около минуты. Процесс подобной пастеризации данному крему необходим, так как в его состав входит сырое яйцо и молоко. Итак, минута прогрева после первых пузырьков прошла. Снимаем крем с нагрева и вводим в него сливочное масло. Это необходимо делать сразу же, пока крем горячий, так как когда крем остынет, он станет плотный и его невозможно будет разбить до однородной консистенции. Итак, приготовление заварного крема нами завершено. Крем получился однородный, ярко-желтый и достаточно плотный. Проверяя вилкой, мы видим, что с вилки он не капает. Если вы не сразу же будете использовать заварной крем для наполнения им торта или пирожен, то крем необходимо укрыть пленкой в контакт. Это нужно для того, чтобы верхняя часть крема не подсохла. Итак, укрываем крем пленочкой и ставим охлаждаться в холодильник. Покажу немного, как ведет себя заварной ванильный крем после остывания. Мы видим, что он довольно упругий. О том, как приготовить песочный торт с ванильным кремом, вы можете увидеть вот в этом видео. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы легко справитесь с приготовлением заварного крема. Приятного вам аппетита!